начинаю новую жизнь. Выбросила все ненужное. Серьезно? Да, вон А можно посмотреть? Да, конечно. Горелый, я изменюсь, я буду Ненужный старый муж на помойку. Все, новая жизнь. Пошли на мусорку. И поскакал. Девчонки, я своего вообще не ревну. У нас идеальные отношения. У нас в отношениях нет места ревности. Я своему доверяю. Да что! Можно На <свист> Насколько закрылся, как будто не оторвать. <свист> Действительно. Пишем? Да. Я своему доверяю. <свист> да! Ш... <свист> <свист> <свист> <свист> Успеть же надо в 15 секунд записать ролик. Это очень тяжело. Блядь! Давай еще Обожаю дубли Рвите ему рот И еще кое-что Может быть вас чем-то угостить? Да, давайте, я хочу пасту карбанал У вас 50 тысяч Ну что? Неужели на 50 тысяч можно наесть за раз? Не треснет? Ко мне? Я не могу, у меня есть парень Наела и не поехала Ну да, правильно На тебе да Мужики, вот по-любому кто-то из вас хоть раз в жизни хотел так сделать Не хотел Девчонки, пойдете в клуб Пойдете колян покурим. <звук> Бухать пойдём. <звук> да чё вы так не скучны стали? Фарида, ты беременна. Ай, блин, точно забыл. Не беременные не хотят, а Фарида хочет тусить. <звук> На тебе стол. Ой, блин. Ну бежали. Тебе на канал, просто снимаем, потерялась. Карина! Даже не Карина! оттащить, даже. <смех> <смех> Блин, какой же он классный, как мне с ним повезло. Ты уверена, Карин? Мне кажется, он тебе не подходит. Вы просто завекаете моему счастью. Карин, мне кажется, ты лучше с ними не Лучше послушать подруг, мне кажется. Аленушка! Иванушка! Аленушка! Иванушка! АЛЕНУШКА! Я почему тебя по всему-то все должна искать? А! Я тебе сказала у лифта! Тут шесть лифтов! Затхнись, пошли! Юбка сама себя не купит! Прикольно! Юбка сама себя не купит! Пишет! Алену! Я вот сейчас охуел в натуре! Алену! Пока наснимаю, так оборжутся просто хорошая, прикольная работа! Только смотреть. Что это, блядь? Ха-ха-ха-ха. Это, это, это Карина. Пробегает какая-то сольная. ха это они делают, интересно? Карин, ты уверена, что это йога? Не я буду, я ролики на ютубе видела. Дыши! И после этого он мне говорит, я тебе не пара. Я говорю, нифига себе, Карин может попозже расскажешь. Ты вообще моя подруга или нет? Да, мне но... неинтересно. Все, и короче, Девочка. После... Видимо, уже поздно. Только танцевать осталось. В мокрых штанах. Не снятых. Yeah. Испугался и спрятался в домике, как в детстве. Ну-ка выходи! Ну-ка выходи! Прямо сейчас на YouTube-канале Золотого Яблока вышло видео, где Женя меня красит. И если ты хочешь посмотреть это зрелище, свайпай и смотри. Что такое за канал Яблоко Золотое? И чем его едят? Там вообще... Нет, это не жопа, твое лицо! Ну да. 20. Ну смешно, конечно, на красе очень смешно. Слышь, молодой? А это какой день недели? Воскресенье. Офигеть, вчерашний пятница была. А, а город? Дубай. Так, погуляли хорошо, в то Дубай оказались. Отдыхать. А год двадцатый Ну а, да. Надо было проверить просто. Что такая грузненькая? Такая большая чашка и такая маленькая печенька. Все вообще печенье нельзя. Нельзя. Печенье, да? Печенье, да? <сёк> Отобрал у ребеночка. Вкусное Моя. Прикольно. Да. Слушай, ресторан не могу найти, надо у местных спросить сейчас. А вы не подскажете, пожалуйста, ресторан? Ресторан с рыбой. Что очень дежно, Рыбный ресторан. Вот... По-моему, птицы не говорят, по-моему. Смешно это. Вкусно. Если, <звы> ладно, мясо поедим. Ну, правильно. Итак, Москва, прощай. Мы в Дубай. <звы> Ты че? В <звы> Дубае не может быть холодно. Всем доброго утра. Доброе И утро. Утрость. Что нас не убивает, можно еще разок. Что не убивает, можно еще разок. Про что? Повтори свой заказ на английском. Никто не шарит по английски, просто. Can, uh... Понятно. <laughs> Настюха, у тебя есть тикток? Ну да Мы не то снимаем, смотри, рекомендации Рука под платьем, вот такой контент Поехали, идут между ног Ну поехали Девчонки, поехали на сафари Слушай, поехали по магазинам Поехали на экскурсию Вон мы загораем Просто загораем мы продажи мороженого? Ну прикольно что. Пабло, и то что ждать? А Карину не надо брызгать, ни в коем случае. Ну что, ребят, поборемся на руках? Да давай. <клес> Ты у меня самый сильный. Я выголосил от тебя. может быть. <клес> Эй, стой, стой, стой, Показалось. Что показалось? Показалось, что я стала адекватной. <клес> <Чуть> ванную, <клес> Смотри не я, а? вот это все. Лупа ну, хули вот эти вот дела. Он вот, а вот эти пузыр, вот Это что такое? Красное вот эти вот откуда ты повырезал-то. Женщина, я просто заказала клининг. Можете просто убраться. Слышишь, я тебе по-папски, вот между прочим, помочь хотела. Добился хуй тебе всякой. Держи, <связь> бля, вы <что>? все <связь> <Бля, вы что? связь> <связь> <связь> Тренер, я хочу жрать и не толстеть. Нет, ты будешь ебать <связь> эти худеть. Так не бывает. очень нормальное упражнение никакая не ошибка <свят> я, передумала, я хочу быть толстой. и потерять всех подписчиков но да это но все равно танцует, но все равно тренируется что мешает уйти Прикольно, кайфует, перед машиной танцует. Вау, кайф. Виталик, ну мне непросто. Тебе непросто. Да вот ему непросто. Там мы монтажник. Прикольно, мой он ё-моё. А ты давай беги. О, привет. Беги, Каренечка, беги. Сейчас вот сижу и читаю директ. И очень редко у меня выдается такая возможность... Я понимаю, какие вы у меня крутые. Отвечаете шутками на истории, подкалываете меня. Мне безумно приятно. Не думаю, что кто-то пишет смешные комментарии. Не думаю. Очень сильно люблю. Спасибо, да. что вы у меня Ты лучший. Как крикнула и в глаз бы ткнула ее бы. Я сегодня смотрел мем по орущего кролика. <музык> что не в глаз. Это шутка. Блин, нет такое. Карина, ты огонь. Спасибо тебе за позитивные эмоции. Не смешной комментарий. Вообще.